Здравствуйте, мои дорогие! Вначале хочу вам напомнить, что у нас будет уже в начале следующей недели, 24 числа, одно из самых знаменательных событий – это полнолуние в знаке... Новолуния, прошу прощения, в знаке Овна. И эта энергия запустит еще одни возможности, о которых я буду говорить вам чуть позднее. Но заранее хочу сказать, что 18 числа мы встречаемся на закрытой встрече. Энергия Овна очень сильна для карьерных возможностей, для достижения успеха. И само полнолуние у нас происходит в десятом доме, традиционно отвечающем за карьеру, за социальный статус, и за те э, успешные возможности, которые нам готовят звезды для каждого из нас овен планета энергия этого знака всегда была очень быстро и поэтому самые умные самые талантливые из всех из вас понимают что именно на этот период выданы нам небесами возможности для определенных достижений кроме того хочу сразу сказать что на встрече 18 числа я буду рассказывать уникальную информацию по э, столь может быть э, глобальной проблеме как коронавирус, и что нас ждет, и как эта ситуация отразится на каждом из нас, и как, самое главное, к этому подготовиться. Потому что астрологически можно проследить не только страны, где это будет обостряться, но и ситуация, которая будет очень сильно развиваться в том или ином ключе. И, конечно же, как это предотвратить. У меня есть астрологические рецепты, подсказки, знания древнейшей наукой астрологии подпитанные мной от моих учителей, которыми я с удовольствием с вами поделюсь. Те, кто был на наших встречах, знают, что я всегда даю информацию из китайской метафизики и многих глубинных знаний, которыми я делюсь, которых ну, нету, будем говорить, в свободном доступе в интернете. Поэтому приходите, информация ценнейшая, информация эксклюзивная, я ее нигде, кроме своей закрытой встречи, передавать больше не буду. Приходите, получайте информацию, буду рада с вами ею поделиться. Желаю всем, тем не менее, прекрасной весны и замечательного марта. До свидания.